Артефакт. Интересненько. О, жук, смотри. Жмура? Поймал. Жмура? Как интересно. А жмур он добрый. он сейчас с нами владелится. Так чего вообще-то тебя? Смотри, коит. Эээ, а, оставь, хрип выживет. А там все равно пол обойма. <свеч> Смотри, что я нашел, что за хрень. Да выброс, везде дело какая-то. Может тебе понадобится. Да нахрера. Да, Господи. Что, да у тут рюкзак есть что? Да пусто, даже денег, сука, нет. Ворон, прием. Принял. принял. Давай сюда. Может вольнем его? А может он живой, ты пульс проверил? Приказ помнишь? Оставляем живых. Живи, Секченыш. Странно, что они не забрали артефакт. Странные они какие-то ребята вообще. Ладно. Ну да, полобоймы, конечно. Как же. Пора валить отсюда. штука одна стой руки вверх а, оружие на землю ага. повернись Гони все что есть ладно ладно ладно стой стой стой Бери пушку Положи ее на землю так. шаг в сторону давай, давай. Сверни себе шею Да ну нахер Охренеть! Охренеть! Твою-то мать! Твою-то мать! Твою-то мать! Химик! У нас тут немножечко... Вещица для тебя есть. Артефакт. Стырили короче, с салона сотовой связи. Не перепутывай его с мобилой. Химик, здорово. Здорово. Короче, слушай. Был я тут на фабрике одной, еще там произошло, я рассказывать не буду, зато. Я нашел кое что очень интересное. вот такой вот артефакт. Расскажи мне, что это? Может ты знаешь? Это довольно-таки знакомый у меня артефакт. Я его где-то видел. Это разум. И что артефакт он? Артефакт разума делает. Очень редкий. Что делает? Хочешь знать? Да. Я тебе скажу. Ты можешь контролировать разум одного человека, и можешь делать это только ты. Тот, кто нашел. Круто. Вот. Интересная вещичка. Я тебе сейчас скажу по секрету насчет этого артефакта. Что? За ним полгода уже охотится гвардия Ворона. Что за Это такая некая группировка наемников. Нет, необычная. Это особая. Они охотятся за очень редкими артефактами. По слухам, там, по связям через нескольких людей я слышал про Ворона, Это основоположника этого группировки. А -а -а. Вот этой группировки. Говорят, что он очень принципиальный и мстительный человек то что он уже собрал почти все артефакты, самые редкие, со своей группой. И у них там на базе, на самое главное, есть склад. Вот, ну, как я слышал. И, в принципе, все Больше мне знать надо, что мне хочется за ним. Тебе нужно ясно. ясно, ясно. Ну ладно, слушай. Mm. Спасибо за информацию. Да, ясно, Возьму задолжное да, это. Еще слушай. Mm. Мне бы связь сейчас не помешала ненадолго. Я тебе потом mm. верну. Есть что? у тебя что-нибудь? Ну мне бы сразу что-то. Сейчас вот, у тебя есть автоматик неплохой. Я бы мог тебе обменять кое-что на него. Автомат. Я дам тебе связь. Ну слушай, ладно, хорошо, давай, я не против. Держи. У меня сейчас связь важнее, чем оружие, хоть она ну, здесь не нужно мне. Вот, понял. Вс, связь, да? Да-да. Минутку, да. минутку, минутку, минутку. Секундочку. Да, вот. тебе. Угу. Спасибо. И... Вот, спасибо. Вот, вот, да. Где, вот здесь вот, да? Здесь. Вот. Ага. Все. Вот это твоё потом будешь, если что, за... Потом, потом ты не вернёшь, да? Она. Ну хорошо. Спасибо. Давай, удачи. До скорого. Твою мать! Шимик, твою налево. Химик, я что-то вообще не понял. это что за дела? А... Не понял. Что за... Твою-то мать. Ладно. Та тя тя тя тя, -тя, -тя, -тя. <связывая> Что у нас здесь? Так, интересно. И что ж ты у нас тут делаешь? А, -а, -а. а? Проходи, мы же его уже вырубали. Действительно, точно. Тебе че, с жизни учишься, а? <связывая> ну-ка, ну-ка, дай-ка я его обыщу. Слушай, э -э. а он водичку нашел зато, Попьем, отлично. Что у тебя есть? А ты не дергайся, полежи, отдохни. Тебе полезно сейчас. Что, он больше ничего не нашел? Да слушай, опять ничего. Что ж ты такой за а? Может, в карманах че есть? Денюжки, например. Есть себе денежки, а, братец? Смотри, мобила какая-то. Погоди-ка. Ну-ка, дай. Слушай, мы же не давно химику загоняли. Да оно. Ага, пошли-ка еще раз Ты откуда его взял, а? А? От Кажется, я его вырубил. В принципе. Ну вот, залез туда-то на депо. Ну помнишь, что? Наше. Ну, на километре отсюда. И? Вот. Лежу, лежит, лежит кто-то. Ал? что? Не понял. Наш знакомый. Эй, сталкер! Стоять! Ружи на землю! Жука, ну-ка иди проверю. Сейчас глянем. Так, стоять, не дергаться, не поворачиваться. Жук, ты что там делишься? Повернись, да? О, Макс, ты что ли? <связывающие> Разука, здоров! Раз, здоров! <связывающие> Это же Макс! <связывающие> Я шутку в сторону а Ладно, давай, ты а? Ты издеваешься?